Проект «Читай быстро» представляет быструю подборку, 16 книг о критическом мышлении, всего 2 минуты и ты знаком практически с каждой, колокольчик, подписка, поехали! Даниэль Канеман, думай медленно, решай быстро. Канеман доступно рассказывает и учит распознавать когнитивные искажения, которые воздействуют на всех в той или иной мере. Труд американского психолога поможет принимать взвешенные решения. Сет Стивенс Давидовиц «Всел good. История о том, как наши поисковые запросы говорят о нас сильно больше, чем мы бы сами хотели рассказать. Если хотите понять, куда катится этот цифровой мир и почему умирает социология в привычном ее образе, айда читать. Том Чатфилд «Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение». В книге подробно описаны понятия дедукции, индукции, абдукции, представлены поведенческие стратегии. Дэниэл Левитин, путеводитель по лжи, критическое мышление в эпоху постправды. По мнению американского психолога в современном мире легко быть обманутым, люди и корпорации научились подтасовывать факты, чтобы скрыть ложь. Александр Панчин, защита от темных искусств. Александру Панчину интересно анализировать страхи и предрассудки людей с научной позицией, в книге развенчиваются вековые мифы о сверхъестественных и пугающих явлениях. Джозеф О'Коннор, искусство системного мышления. Книги объясняются принципы и методы понимания сложных систем. Читатель научится анализировать причинно-следственные цепочки, мыслить масштабно. Дебора Шрэдер Сольнье «Сила парадокса» — Лучшее бизнес-решение на стыке противоречивых идей. Жизнь невозможна без парадоксов, они следуют за нами повсюду. Например, человек одновременной индивидуальности — часть социума. Даррел Хафф — как лгать при помощи статистики. В мировом бестселлере писатель рассказывает о том, как с помощью статических данных социум вводит в заблуждение. В видео уместилось 8 из 16 книг, еще минимум 8, а если мы проапдейтили статью, то значительно больше книг про критическое мышление. Ждет вас по ссылке в описании под этим видео. Читайте книги, мыслите критично, вместе с читай быстро и конечно же слушайтесь маму.